В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялась беседа о цифровизации экономики страны, возможности и миражи. Экспертами выступили заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр информатизации и связи Республики Татарстан Роман Шайхуддинов, директор IT-парка Антон Грачев и директор Высшей школы информационных технологий и информационных систем Казанского федерального университета Айрат Хасьянов. Вообще цифровая экономика, она характеризуется тремя критериями, тремя параметрами. это Первое, это цифровизация всего, что возможно, потому что если у вас нет данных, вы не можете делать выводы, вы не можете планировать, вы не можете знать. Во-вторых, это, как я уже упомянул, экспоненциальный рост. Но в частности, мы не могли бы собирать так много данных, если бы вычислительный ресурс не был бы так дешев. И в-третьих, это рекомбинационные инновации. То есть, на самом деле, столько технологий, столько открытий создается, в, ча в частности, здесь, в этом университете, в других организациях, которые занимаются инновациями. Татарстан является лидером в России по цифровизации экономики есть 601 указ. По данному указу каждый субъект Российской Федерации должен был достигнуть значения к 2017 году. По итогам 2017 года значение более 70% людей пользуются в субъекте электронными услугами. Мы этот показатель выполнили первыми в стране на год раньше. В цифровизации задействованы различные государственные структуры, а также эти парк Республики Татарстан. У нас есть различные направления, где мы и создаем бизнесы в области цифровой экономики, и помогаем этим бизнесам хранить, обрабатывать свои данные, и помогаем им получать знания в этой сфере. Поэтому IT-парку, наверное, в этом плане немножко больше повезло, и мы являемся такой некой ключевой, наверное, точкой инфраструктуры цифровой экономики. Артем Тупичкин, Виолетта Басова, Ленар Влетеров, Универньюс.